Внимание, спойлеры. Коканой является второстепенным персонажем во время арки черных драконов и поднепеси, но играет заметную роль, оказывая косвенное влияние на события. Даже на последней арке он присутствует. В этом видео расскажу о Коканои и Хаджиме. Коко был одноклассником Сейшу, у которого было прозвище Инупи. У Инупи была старшая сестра Аканы. и был влюблен в нее и использовал любую возможность, чтобы поговорить с ней. Однажды он попытался поцеловать ее в библиотеке, но Акана так скажем, отвергла его. В один несчастный день, когда Коко шел домой, он заметил, что у дома семьи ину и пожар. Он быстро вошел в здание, чтобы спасти Аканы, но по ошибке вывел оттуда Инупи. Он был сломлен умирающим состоянием Акана, и поклялся заработать достаточно денег, чтобы покрыть расходы на ее лечение. Он начал создавать мелкие воровские банды, так как у него были хорошие навыки, как делать деньги. Как только ему сказали, что Акана умерла в больнице, как он и обвинил себя в этом инциденте, и подумал, что его единственным искуплением будет помогать другим зарабатывать деньги. Как-то раз он намеренно перепутал Инупи с ее ситрой, или, возможно, случайно принял ее за нее, как во сне наивую, и подславал его в окне в библиотеки. Для Кока Инупи был очень похож на Аканы. Кока всегда следовал за Инупи. Он присоединился к черным драконам десятого го поколения, следуя за Инупи. Он был машиной для зарабатывания денег для черных драконов и пользовался большим уважением. Позже он был вынужден присоединиться к Поднебесию из-за Ясухиро Мучо, предателем Тосвы, так как он угрожал противном случае пытать Такимичи и Инупи. Про Мучо есть видосик, можете глянуть по подсказке сверху. Уйдя в Поднебесье, ему стало спокойнее, ведь он перестал видеть лицо Инупи, которое постоянно напоминало Аканы. Позже Коканой присоединился к недавно сформированной банде с Останэ Канта Канте и был верхушкой в одной временной линии банды Прахма. Из-за того, что как она просто существовал, 24 серии токийских мстителей со стороны уже были развращены деньгами черных драконов. Инопи, ну, не вбровь, а в глаз. Кто это такие бывшие черные драконы? Кока воспринимает мир как серию расчетов. Он действует исключительно в своих собственных интересах. Каждый его шаг направлен на получение выгоды, он общается с теми, кто могущественнее его, но отвернется от них, как только они потеряют свою силу. У каканая черные волосы в стиле ястреб смерти, свободно не испадающие на правую сторону лица, а на левой стороне выбриты прямоугольники. У него свирепые пронзительные черные глаза и высокие дугообразные брови, придающие его лицу вечно сердитый вид. Он часто носит нарядную одежду. Какана не силен в драках, но он смог неплохо противостоять иной. Финансовые навыки. Кока обладает беспрецедентными финансовыми способностями. С юных лет он изучал различные формы зарабатывания денег, читая книги, изучая методы, как законные, так и незаконные. В результате он смог реализовать сложные преступные схемы, включающие кражу денег и вложение в этих денег в преступников, чтобы они воровали и занимались преступной деятельностью на его месте, что в свою очередь создавало большую прибыль для него самого. Его денежные способности широко известны в преступном мире. Многие банды ищут его по потому что он может сделать их богатыми. Фактически, Кока является крупной фигурой в нескольких различных временных линиях, в которых он служит главным руководителем всех самых могущественных пан. Интересные факты. Его хобби ⁇ гадание на картах. Он любит плавать. Он не любит играть в мяч, потому что у него плохое зрение. Он не ездит на байках.